Говори, чей? С Украиной, чей? А? С чей? Помощь надо оказать. У Лагинима. Лагинима, я понял. А да сюда быстрее! Ты с этого так, который взорвался? Да. Или с этого? Да. С этого. Подразделение. Я не знаю. А? Я не знаю. Чайте про людоклюд, давай.